Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя, 1 сентября – особенный всенародный праздник, полный больших надежд. Для первоклашек сегодня начинается новый увлекательный путь, путь к знаниям. Вас ждет интересное время, ребята. В школе вы встретите наставников, найдете верных друзей. Вы узнаете много нового и неизвестного. Поймете, что учиться бывает нелегко. Но я уверен, вам помогут учителя и заботливые родители, товарищи, которых вы встретите в школе. Ребятам постарше хочу напомнить, что школьные годы, с одной стороны, самое беззаботное и интересное время, но с другой, именно здесь начинается ваша большая дорога в жизнь. Эти годы запомнятся вам навсегда. Все мамы и папы, Мечтают, чтобы учеба их ребятишек проходила легко, радостно и успешно. Вам важно, чтобы школа для ребенка была не чуждой средой, а вторым домом. Уверен, что многие сегодня чувствуют себя так, как будто сами садятся за парту. Желаю вам терпения и уверенности в силах своих ребятишек, не сомневаясь, что при вашей поддержке они достигнут самых больших высот. Уважаемые учителя, 1 сентября – это экзамен. Экзамен для педагогов, который необходимо выдержать перед своими учениками. Своей поддержкой и знаниями вам предстоит помочь ребятам стать самостоятельными, активными, открытыми миру молодыми людьми. Но это труд, который вам по силам. Победы наших ребятишек в конкурсах и олимпиадах, высокие баллы ЕГЭ – это ваш успех. Школьное образование в Новосибирске – одно из самых лучших в стране. Спасибо вам за это. Дорогие ребята, желаю вам отличных успехов. Я хочу пожелать всем вам отличных оценок. Пусть новый учебный год будет легким и радостным. В добрый путь! С Днем Знаний! С праздником вас!